Всем привет! Я Дмитрий Леонтьев. И, как всегда, наши корреспонденты собрали для тебя самые интересные и актуальные новости. Это «Универ и мы начинаем! Более сотни участников из 20 городов России обменялись опытом в сфере студенческих СМИ в рамках конференции «Точка зрения». Школьники попробовали себя в разных профессиях и пообщались с представителями разных вузов на выставке образования и карьера. Работа современной прессы не первый год вызывает споры, дискуссии и бурные обсуждения. И одновременно просто колоссальный интерес со стороны молодежи. Как подать материал так, чтобы он стал громкой новостью? Именно об этом говорят и показывают на 10-й юбилейной студенческой конференции. Точка зрения. На месте событий побывала и наш корреспондент Аделя Шамилова. Кто в ответе за будущее российских СМИ, смотри в нашем следующем сюжете.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 Пространство, которое нас окружает, оно медийное по факту. У каждого из вас, вам, они все медианосители перед вами, микрофоны, а телефоны, которые давно уже не звонилки, а большие, полнокровные медианосители. А -а то есть жить без медиа окружения, без медиа среды мы сегодня не в состоянии. И, соответственно, и специалисты, которые должны эту медиа среду обслуживать, а должны в ней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 Школьники со всей Казани в рамках выставки «Образование и карьера» пробовали себя в разных профессиях и задавали представителям вузов интересующие вопросы. О самых интересных событиях с выставки расскажет наш корреспондент Анна Глазунова.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 6 апреля в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялась научно-практическая конференция школьников юный лингвист. Как это было, ты увидишь в нашем следующем сюжете. 6 апреля в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялась научно-практическая конференция школьников юный лингвист. Как это было, ты увидишь в нашем следующем сюжете.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 и развивают речевой аппарат, но и помогает намного легче сориентироваться в другой стране и найти общий язык с иностранцами. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. В рамках Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан» состоялась встреча со звездой эстрадной сцены Эльмирой Калимулиной. Мероприятие состоялось в штабе с участниками форума «Площадки территории архитектуры и искусства».